Всем привет! Хочу сегодня обсудить с вами одну дилемму. Назовем ее дилеммой раба. Послушайте притчу. Жил-был землевладелец. Был у него раб. Раб работал. Естественно, как раб с утра до вечера пахал на него не в лучших условиях. Когда заболевал, господин его бил, чтобы тот продолжал работать. Рабу это надоело. Однажды он решил изменить свою жизнь. Он сбежал от него, долго скрывался. Рабовладелец назначил цену, вознаграждение тому, кто приведет его, раба. Раб, услышав об этом, через некоторое время решил вернуться. Потому что подумал, вот я живу в страхе, в скитании, постоянно скрыват, скрываюсь, может быть, я лучше вернусь к хозяину, попрошу у него вознаграждение. Вот он вернулся и говорит, «Хозяин, ты, я слышал, назначил вознаграждение тому, кто вернет твоего раба. Вот я тебе его вернул, дай мне вознаграждение». Хозяин рассердился, «Ах, ты негодный раб, ты посмел просить у меня вознаграждение». У тебя хватает наглости сбежать от меня, потом вернуться и просить вознаграждения. И раб сказал, хозяин, ты знаешь, я сбежал, чтобы обрести свободу, но на свободе мне было страшно, мне было тяжело, я постоянно скитался, надо было скрываться. Я вернулся к тебе и прошу, просто сделай мне лучшие условия, и я буду работать на тебя. Это дилемма раба. Стоит перед человечеством. Люди должны, что такое дилемма, это выбор из двух зол меньше. Как вы видите, выбора нет. Но, как говорится, всегда есть выбор. Вот эти мутанты, которых я их называю мутантами, они хотят создать другой расы мутантов, низшей расы, которая будет подчиняться мутантам высшей расы. Почему они мутанты и почему хотят создать в каком смысле мутантов других? Ну, в смысле буквальном и в переносном. То есть они мутанты почему? Потому что они, не потому что они родились идиотами и так далее, это умнейшие люди, это верхушка пирамиды, которая управляет всем обществом. У них не развиты, как последние открытия говорят, самая важная часть мозга человека, которая делает его человеком, зеркальные нейроны. У них они не развивали эту часть. Приведу пример. Вот дайте скрипку человеку, которому 50 лет, и он в жизни никогда не занимался музыкой. Сможет ли он сыграть на ней? Нет. Не потому что он тупой, а потому что он не развивал клетки, которые отвечают за музыку. Потому что, как вы знаете, в мозге, мозг состоит из 100 миллиардов нейронов, а между нейронами есть 40 квадриллионов путей. То есть, чтобы вы представили, человеку надо 125 миллионов лет, чтобы просто посчитать эти пути. И мы знаем простые даже вещи, да, как, например, если снизить заряд электроэнергии, электричество которое проходит между через пути между нейронами до да, нейромедиаторы которые называются то у человека пропадает амбиции пропадают амбиции он становится апатичным и так далее это не это не чудо никакое если для кому-то кажется что это чудо если вы вспомните ваше время, вот мы даже я не говорю о ваших бабушках, вот мое время после развала Советского Союза, когда появились мобильные телефоны, помните, такие как радио с антенной, это было чудом. Бабушки рассказывают, как для них телевизор стал чудом и так далее, но сейчас это обычно, каждый ребенок тыкает в айфон и так далее. Поэтому это неудивительно, что через несколько лет в метавселенной, вселенной Цукерберга и так далее, будут люди встречаться, чувствовать ощущение касания и так далее, не выходя из дома. Но это минимум, о чем мы знаем. На самом деле наука, открытия опередили на 300 лет. Мы, мы не знаем ничего. Кое-что они нашли. Поэтому благодаря этому, вот они создают мутантов, каким образом... Они видоизменяют человека на, не только на гендерном уровне, также на генетическом, нейробиологическом и когнитивном. Во всех отношениях. То есть они даже хотят разрушить ценности, на которых основана цивилизация. И все это об этом описывается в книге, о которой я Постоянно напоминаю в каждом выпуске, почему? Потому что удивительным образом, шокирующим образом, вот там э, описывается каждый шаг, что будет происходить. Не то, что то, что прошлое происходило, окей, то, что сейчас происходит. Вот я вам зачитаю, что будет в э, ближайшем будущем. Кто-то может не поверить так же, как кто-то мог бы не поверить... Э, в научные чудеса или чудеса, как говорят, что Иисус творил чудеса, никаких чудес Он не творил. Это все объяснимо с физической точки зрения. Сегодня просто ученые сделали, которые подчиняются мутантам, сделали открытие в области, в области физики, квантовой физики, квантовой механики. Открытия, которые, которые могут касаться чудесами. Но проблема в том, что они не используют в хороших целях. да. Вот смотрите, что случится скоро. Люди, подобно дилемме раба, могут оказаться, уже можно сказать, это начинается, в страхе жить на свободе и к тому же, чтобы разрушить... Генетически поменять человека можно и насильно, но поменять его ценности – это очень сложно. Но некоторые, даже большинство, поддаются этому влиянию и поддадутся. И что будет с остальными людьми, которые защищают свои ценности, божественную структуру их организма и тела, божественную структуру их духовного мира? метавселенной, да, собственной, потому что каждый человек имеет в своем воображении свою вселенную. Это его жизненный опыт, это его личные эмоции, это все то, что делает человека уникальным. Вот почему в Декларации ООН по правам человека, которая была основана на Библии, если вы помните, она даже начинается, каждый человек свободен, имеет... Имеет право на свободу независимо от его происхождения, взглядов, принадлежности и так далее. Но сегодня это все разрушается. И еще один шаг, который должны мутанты сделать, и это описывается в Библии, и никуда они не денутся, они нападут, они нападут на христиан. Может быть, и на другие религии, может быть, они захотят уничтожить все религии, я не знаю, но то, что они конкретно будут уничтожать христианство, это я точно знаю. Почему? Потому что Библия раскрывает их наготу, их мерзость, да? и их не устраивает эта книга, их эта книга не устраивает. Но для нас это авторитет. Вот смотрите, как будет. Вот эти 10 царей, да, все царства, все правители, президенты, политики, вся эта хрень, значит, все вместе, они, будут, они получат царскую власть, это я уже читал, со зверем. Они преследуют одну цель и поэтому дают свою силу и власть зверю, это я тоже читал. И вот что они дальше делают: они сразятся с ягненком. Ягненок в откровении символизирует самого Христа, который возвращается, чтобы произвести судный день и спасти своих людей. Они сразятся с ягненком. Вот они должны напасть на христиан. Но ягненок победит их, так как он есть Господь-Господь и Царь-Царей, а с ним и победят призванные, избранные и верные. Вот это скоро сбудется. Не потому что я пророк, я не священник, я не проповедую вам религию, я говорю о правде жизни, о том, что реально существует и то, что вы увидите своими глазами. Я лично был сторонником теории вируса. Если вы просмотрите мои посты, комментарии при первом локдауне, я просто фанатично защищал эту теорию, думая, что я помогаю людям. Но впоследствии, как вы видите, я поменял свое, свою точку зрения, и как говорят, ну, говорится в французской поговорке: я que des не шанс То есть, Только идиоты не меняют своего мнения. В результате анализа, естественно, времени, про, которое проверило факты, аргументы за и против и так далее. И в итоге, обратившись к этой книге, я увидел, что все это идет по сценарию никто ничего не изменит единственное что изменится это это новый не мировой порядок это не порядок это новый мир это новая эра наступит после апокалипсиса и наша цель подготовиться потому что будет общество которые переживут апокалипсис это общество будущего это общество высшей цивилизации они достойны вот этой планеты они любят эту планету они не будут ее загрязнять они не будут уничтожать все живое и неживое на этой планете они будут уважать друг друга и любить это Общество будущего. Их не большинство. Их не большинство, но важно не количество, а качество. Желаю всем мужества, держитесь и до скорого.